Крафт на экране. Да, да я слышу, я играю в деревню. Ой, ночь настал. ночью уже, да. Надо поспать, чтобы жители там не убивали зомби, чтобы я их не спасал. Так, поспим, потом утром проснемся, проснись, просыпаемся Блин, мне вот эти вот яйца нифига не нужны Так, закрываем дверку Приходим и выкидываем нафиг Я еще тут где-то... Ой, нет, это другое совсем. Я... так. Ой, я забыл, что я не на творческом этом У меня где-то тут еще неподалеку база секретная так, куда бы выкинуть? Пошли к мы в озеро. О рыбка от меня плывет. Буль, буль, буль. Выкидываем. Ну, так я, кстати, знаю, где тут это есть дом фермера одного и где одного этого защитника нашего по моему это вот он его дом да это его дом так заходим вот он эй просни защитник Вон он вроде как обычный человек ага так ладно сейчас мы пойдем, посмотрим, где дом фермера. Блин, мне надо опять подниматься. Зря я сюда спрыгнул. Лежу, лежу. Так. Ой, блин. Вот, вот он как раз у нас фермер. Это я тут стрелял. Ой. Что-то тут рассеял? Блин, я посела о чем-то. Ладно, пошли. К... О, он как раз у зарядом. Мне не нужны семена. Вон, положу фермеру. Пойду. Вот его и дом как раз. Овечка, привет. Так. Сюда заходим. Домик, вот он его фермера. Домик. Домик фермера, как говорится. Выкидываем эту фигню. Она мне нужна. Пойдем, она не выкидывается вообще. Все. Все, пошли отсюда. Так. Големы тут я уже Я был на творческом мире. И тут все обустроил. Пот Теперь я это... Так, не на творческом не мире. Mm -hmm. О, попугайчик. Вы знали, что они могут танцевать, попугайчики? У меня только нету нифига вещей. Ну и ладно. Ну, они могут танцевать, попугайчики. Это очень прикольно. Ладно. Маугли пошел чтобы бы нам заметить. О, алмазы. Ладно, пофиг. камера будем сверить. По-моему, где-то вон там вот моя секретная база. Или там, не знаю. А, блин. Сейчас день-то невезучий такой. Везде падаю. Придется опять залазить. Идти, идите. Так. Эй, те. Ой, есть. Нет. есть. Так выйдете. Есть Запрыгнули. Куда я хотел вот сюда вот перебраться аккуратно? Так. Куда я хотел. А, к... Гномик! Не упади. Ай, гномик. Крис гномик, ой, -мо! Как звенит громко. Очень вот, кинелий паук где-то. Вот паутина. Стоп. Ты ч? Богатый, что ли, а? Откуда у тебя это все видно? Тебе надо паутину, а? Это на самом деле, это не паутина, это нитка, ха-ха-ха. Я думаю, они у меня бесконечные, я просто не помню. А нет, он у меня один. Лучше его не трогать. Сейчас попробую я уже не помню как там надо подключаться на творческий мир Но сейчас попробую подключиться так нет -мо! так ходим сюда сюда настройки вот по моему сюда проверим изменилось что-нибудь Да, вс. Творческий мир переключился. Теперь мне эти все вещи не нужны. Ну, на всякий случай я оставлю вот эту вот. Вот это вот мне не нужно. Так, вс. Выкидываем. Я мне не нужно. Так, подлетаю. Я еще попробую найти базу. По-моему.. Но у меня там, далеко-далеко, потеряю. -далеко, я даже после того, я только зашел, я, это, не, не вон она моя, такое не меня отмечена. Здесь вот я родился, я был на творческом сразу мире. Пошли в мой домик. Ну вот, такой домик без дверей, без окон. Но это на всякий случай, если какие-нибудь гриферы будут. Так. Полетели опять деревня. деревню. А потом увидел деревню сразу полетел туда. И вот так я тут обустроился. Ладно. Мне нафиг это все нужно. Ой, не, хотя некоторые мне понадобятся вещи. Так. Как? Это обычная стрела сейчас у нас? Проверим. Да, кем не проверить? Не, до, не над этими, они нас защищают. Ты куда пошел свинку? Ну дай на свинке проехал. Да я с синенькой стылой. Вот это я хочу. Стрельнуть красненькой. Ой, блин, промазал. Синенькая мне нужна стыла. У красненькая почему-то синенькая, синенькая это синенькая. Почему хоть зелененькую давай? Пиу. Убил свинью синенькой. Не знаю, что это за синенькая. Ну и ладно, пофиг. А если выкинуть синенькую, а попробовать какой-нибудь другой какая будет. Вот даже свиненьку не убегай. Это зелененькая, она, она с первого раза убивает. Красненькая. Убивается, блин, на лосатки. Не, на овечки. Так, надо подлететь на нее. А, это зелененькая опять. Так, выкидываем вот эту вот. Красненькая что делает. Где овечка? Но в деревьях спряталась. Вообще далеко от, этой, от своей базы. В Своих коровок я не хочу обезать. Вон там, возможно. Там вот коровка есть. О-о-о. Да я мою промазал. Ещ раз. Есть попал. Но она не с первого раза убивает. Так что лучше зелененькую увидеть. Где моя зелененькая? Вон она. А, это трава. А нет, это она. Берем. Кто это такой звук издал? Ты что ли? Бля, Так. Так. Э, сейчас. Так, что там? Вот я не пойму, зачем вот эти вот штучки? Э, вот эти вот я не пойму. Зачем я, я не пойму? Очень наступает. Так, это в виде какого-то зайчика бесаного. ладно, так надо мне эту ночь провести с поделкой какой-нибудь моей так, как там я смотрел у ребят такие видосики крутые вот, по-моему, вот это вот надо так, еще где там надо поршень, по-моему да, поршень только липкий поршень где он так, где липкий поршень, я не пойму. Все не тут он. Значит, где-то в других вещах. Вот здесь может быть липкий поршень. Нет. Вот здесь может быть липкий поршень. Где липкий поршень, я не пойму. Где? А, вот он. Вот я слепой. Так, так тебе надо блок, например, давай древесинку возьмем, я помню, давай древесинку возьмем, где она у нас, вот, всякие деревья, ну, не, мне такие не нужны, мне нужны подопытные, так, ладно, и это, А ага, вообще, зачем нам стрелы, -мо. Выкинуть их надо. Валите. Так. И по-моему, там надо на этой постройке броню мою. Как раз она у меня есть. И манекен. Только надо его телекса найти. Где он? И маску, кстати. Я бы вс вот, такую предпочитаю маску. Так. Блин, ну где человечек? Где у нас? А, вот он. Блин, я тут скипэт совсем уже стал. Господи, дармены видя. Быстрее пока никто не убил. Спать. Да, я в этом замке, если что зову. Не пугайтесь. Это а собачка, даже не выходи на охоту. Которая она не приученная. Вот как называется реальная жизнь. Так, короче. поспали, поспал, А теперь будем делать постройку мою. Бабушку для кого? Ну, не бабушку, а как говорится. Испугнем. А вам вообще, что ли, пофиг с сейчас убьет? Воду вас... Сломайся ты, -мо, а! Пофиг пусть стоит. Вы что, боитесь прыгнуть? Столкнусь Голем, блин. Иди плавай. Mm. Ты ч, безоруженный? Не бить голема. Убьете его. Г-г. Убили голема. Что маленький тут, значит? Нет, все, на получается. Отстань. Это вам за моего дружища или он выпал ну, нет не выпал, ладно, постройку давай будем делать что так, делаем вот вот так, вот так блин, где у меня лопата вообще? Она пофиг лопата лопата лучше алмазную сюда да, я мо мне нужно все бы копать а нет выравнивать. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Та. Блин, я чуть-чуть неправильно делаю, ладно, доска не закроем. Так. Да, стой. Нет, нет. Застройка. Я думаю, хватит расстояния. так застроим. Так. Да гуляем. Ты бы не доела, Вот иди. Води отсюда. Видишь, я тут буду ездить. Одна постройка у меня крутая. Это кого -нибудь можно напугать ею так я думаю хватит расстояния чтобы разлетелся на полную жесть. ставим по моему вот так блок ой блин вот так ставим так и по моему я не знаю, я правильно делаю или нет. Нет, неправильная штука. Стой. Стой нормально. На льду хочу. Ой, блин, мой тут коза. Вот тут котейка с тпа Вот так, так. Так. Ой, разлкся, значит, еще Мы не те наставим голову одеваем. Блин. Так. Раздеваемся. О мой гад. Так, поршень нам тоже больше не нужны. Так, нам тоже больше не нужны. Так, манекен нам тоже не нужны. И морда нам не нужна. Все. Так, остальное, что нам нужно, только мои... Ой, блин. Только мои вещи забрать все. Лишь башмаки на всякий случай. Да нет. Вот те, вот так. Те, вот так. Те, вот так. А себе я сам плащ возьму. Вот сюда иди. Сюда я тебе сказал. В смысле? Ладно, сюда иди. Все. М так. Вот тут лучше туда перекатиться. Так. Так, шапоги переодеть ему надо. Вот я тебе сказал, сапоги переодеть. Голова там долбаная ко мне пришла. Здрасте, чужопа, Новый год. Так, и все. Раз, и второй. Кирка давай. Не, лучше вот так вот делать. Все. Вроде бы, я не знаю, правильное дело или нет. Ну, я думаю, что-нибудь хоть получится. Не зря это я делать буду. Нет, нет. Где у меня... Это... Дверь. Дверка где у меня. Где-нибудь можете найти... Ой, кстати, вот это, по-моему... Нет, это не нужная штука конечно нужна ну мне не надо <свхе> и у меня, меня корявые руки они у меня растут из пятого места так где дверь а вот она блин я слепой вот это вот нужно дверь так делаем так так берем нет М -м -м -м -м -м! красиво Кирпичом у нас было ничего. Дверным тоже не понаберется. Так, значит, идешь, идешь, идешь. Значит, такой идет, идет нубик. Сейчас. Дострою. Так. Так, так, вот так, вот так, вот так. Ой, а хотя, подожди, правильно нет. Так, так. Вс, вот эту вот сторону, теперь в ту сторону так же. Так, так. Так. На две надо будет, чтобы попасть. Так, так, так, так. Мне кое как удобно на телефоне играть вообще. Фухлоспался, не умер, не сказал. М -м. Нет, нет. Так, так, текст так, так, текст текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст и текст и текст. надо крышу застроить. Так, раз, два, три, четыре. Так. Ух, <свист> <свист> как будто выбегает какая-то тебе Ладно, все, нам больше ничего не понадобится для защиты. Вали. Вали. Вали. Вали. Вали. Вали. Вали. Вали. Ладно, всё. И шлем мне свой не нужен. все. И душей стало хорошо. <сих> Низь, вниз. Стоп. Где редстоун блок? Где-то тут, значит, должен быть. <сих> Точно. Лет два он бок, а вот он. Что ходит что шумите, так все, все так, откуда мы начинали? Вы где вот? Блин, это они это не Кор Короче, посмотрите, вот так делаем. Идем туда, если у меня все получилось и под контролем, все должно быть по плану. Нет, все не под контролем. Не, -не, не Собака. Мне теперь надо еще что-то думать. Какую новую постройку делать. Мне нужно, нужно мне это. Без кого Вы... выкидываю. Я пошел свой дом, я вам покажу, как диванчик сделать. Это вот это-то я знаю, как сделать. Сейчас как раз не получится. Уже кого-то убивает, господи. Так, так, я сейчас посплю, потом я это пойду диванчик делать. Даем кто там булькает mm. это вы тут что-то делаете mm. да они тут уже что-то делают почему мне меня все выходят дом не пойму я короче вот здесь на моем прекрасным сделаем макушке так берем где тут беленький блок где да, блоки находятся вот здесь так по моему вот он. Беленький бог делаем мы. Ой, блин, я не ту сделал. Эту выкинуть штуку. Выкинуть. Так, выкинули все. Да юмою, кто там булькает. Я кто слышу. Так, где лесенки у нас? Лесенки, я сказал. Хм, я сказал лесенки. Искать надо. Вот лесенки у нас. Да мне беленькую лесенку. Ой, вот эту. Нет, вот эту. Это секретная постройка. Я ее, сделаю, я ее сделаю не дома а вы тут откуда в загоне взялись так ладно диванчик для кого бы делать о магазин создадим. это то я умею делать так так так заборчик мне надо нормальный дай дай темный возьмем. и темненькую дверку. Так, дальше блоки мне нужны. давай, не, не такие. Вот здесь вот. Так, так какой бы взять? Ой, кстати, на как. Ой, я вспомнил как делать этот. Холодильник. Ладно, мне нужно и делать. Так. Будет такой нож. Магазинчик, могут все заходить. Он скелетон в тени не стоит. Выманим его сейчас. Или, или просто убьем. Ух ты, я его как с первого раза. Почаем и вс. Так, ладно. Так. И по будет у нас такой. Как бы сказать. Какой будет делать. Ой, я знаю, какой. Стоп, стоп. Обратно сюда. вот, вот это будет нужно и последнее, что у будет нужно. так, где? где эта штука? где штука? где эта штука? где эта штука? У -у -у. так, где эта штука? Дверь обязательно нужно Ой, Так, какую уедет? Для магазина вроде бы. Я не знаю какие. Бывают ли такие у нас <laughs> в России настоящие. Настоящие двери Россия. Россия, Грасия. Так. Да блин, зачем я делаю пол? мне делать по Мне еще надо и и делать это. Мне еще надо доделать а, дом, магазин стоит. печный магазин. У нас в России есть их. Все такие ютуберы в всяких странах. Я один, российских. Ну, некоторые тоже в России снимают. Что-то магазин огромный будет, ну ладно. Я не вышел? Не, я не вышел. Потом отверстие для двери. Ну вот, сделаем. Так, так, так. Отверстие для двери. Ага, огромное, я говорю. Так, она будет продаваться здесь. Так, диванчик такой будет продаваться. А для диванчика, ой, сколько нужно, я забыл для диванчика. Ладно, лучше сначала сделать так. Такой будет огромный диванчик. Так, лучше вот так вот сделать. Да идём, идем. Так, так. Вот, вот, вот. Так, так, так, так, так. Так. Так, так, так. дверь закройте все начинаем туда делать а я сейчас вам еще когда дострою магазин я это я вам покажу диванчик строится и как раз он будет продаваться в этом магазинчике моем там специально такая нужна дырочка мой как я воде видел запоминайте У меня слишком низкий, крыша не будет слишком низкая, будет, будет огромная, так что мне еще надо будет, так, так что мне надо будет, так что мне будет, надо, короче, будет еще вот такую вот одну прицепить, вот, вот такие по бокам одни. Все, вот сейчас начинаем последнюю, все, потом обустроим все внутри. Ой, крышу потом обустроила, увидим. еще делаем так э, вот обустроим, вот обустроим, вот еще раз Почти обустроили вот этот угол надо перейти и вот до вон той дойти еще теперь крысу доделываем так вот так вот так вот еще почти ночная наступила не, <coughs> не буду я сейчас спать потому что мне надо достроить нормально все сразу лампочку поставил типа тут магазин так нет по другому вот так Ой, блин, по мой кот пришел. Ой, я знаю мне это убрать. Так, а хотя реально. Так. Блин, нет. Так. О, находим. Теперь можно наделать потолок, а потом все внутри обустроилось. Так. Я иду. Потом надо полно будет обустроить. Потом. Э -э, нет заборчик тут. Который я взял. мне нужно для кого... для диванчика моего надо будет. Кстати, если вам не лень посмотреть мое сейчас видео, так... так, досмотрите до конца мое видео, прошу. Такой диванчик сойдет, наверное. А вот будто вот остальное вот так по уголкам поместил все теперь можно делать да. вот здесь вот не застроила а тут у нас будет постройка то Диван. она сложно делается эта постройка дивана давай вот так так так так так вот это ломаем вот это короче все сейчас обломаем тут так вот здесь можно уже обломать а нет вот здесь надо тоже тут у нас такой маленький диванчик будет Нет, стоп не звонить все пока простите за внимание да нет Так. Так. Делать. Вот так. Так. Ладно, я вам потом покажу свой магазин, как я делаю. А пока пока подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой канал и еще такая там красненькая кнопочка тыкните на ее и она станет серой прикиньте реально вам говорю и такой колокольчик такой колокольчик день день и нажмите на его и вызов день И такой вот значок типа типа лайка такого ладно пока! Всем пока.